очень-очень потрясающе вырос на кумысе в детском саду давали нам очень вкусный а да очень вкусный кумыс это большое счастье вообще дети которые пьют кумыс избавляются от многих заболеваний вот даже наш илья он очень умненький хорошо закончил школу илья вы в 11 лет прошли все ступени школы кайлас да